Ну как дела в школе? Ой, мам, семь уроков было. Еще и на дополнительное оставили. Ну иди отдыхай, <свеч> иди. <свеч> да, Ольга Семенна? Андрея не было в школе. <свеч> да у него ротовирус. Ворвало всю ночь. Ему так плохо. <свеч> семь уроков! <свеч> <Семен, свеч> <Семен! свеч> Где ты был, тварь? <свеч> и позавчера не было. А сейчас я его буду лечить. Ну, ему уже легче. Завтра он уже будет в школе. Мамочка, пожалуйста, только не рассказывай. Иди, делай уроки! Иди! Представляешь, если биссектрису поделить? Заткнись и делай уроки! А, а пацаны, кстати, говорят, что ты самая красивая мама на районе. Тихо! О, папа идет. Как школа? Все отлично. Мамочка, я так тебя люблю. Ой, заткнись!